Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный и красивый праздничный салат. Оформлять его будем в виде зеленой лужайки с цветами. Такой нарядный салатик станет настоящим украшением любого праздничного стола. Готовится он из простых доступных продуктов. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Первым делом готовим зажарку, так как она должна успеть полностью остыть для этого нарезаем кубиками лук натираем на крупной терке морковку а затем разогреваем сковороду с маслом высыпаем туда лук обжариваем его до мягкости добавляем морковку и жарим все вместе минут 5 до готовности моркови затем овощи солим перчим и даем им остыть дальше оставляем для украшения салата ломтик сыра и белки двух яиц остальной сыр трем на крупной терке на этой же терке натираем все яйца включая оставшиеся желтки соленые огурцы и вареную печенку зелень нарезаем ножом как можно мельче в майонез выдавливаем чеснок и хорошо перемешиваем все продукты подготовлены будем собирать салат смазываем блюдо майонезом высыпаем туда печенку разравниваем ее хорошо смазываем майонезом Сверху распределяем огурцы без сока, затем остывшую зажарку, дальше выкладываем яйца, смазываем их майонезом и выкладываем сыр. теперь смазываем майонезом весь салат и посыпаем его зеленью переходим к украшению из сыра вырезаем небольшие кружочки а белки натираем на мелкой терке берем формочку для печенья в виде цветка ставим ее на салат Наполняем тертым белком, хорошо уплотняем его, снимаем формочку, а сверху кладем кружочек сыра. Делаем столько цветочков, сколько поместится. Вот и все, красивый праздничный салат лужайка готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.